Весенин шум брачи, Мартунг Йолан-йолан Лемса Торома ансамблясь, кода сода таду тидиди Торомантин топуц колмань геммень и еть, те, те винте, минь записеник ода альбом, конань лемезы шэньжа. Морэнди башка мели зынек ванкшномс, вангшнамс, эльва моронь смустензе содовик сломать нень Марту. А волюмок минь сокаринек и сень саевть о дерево моронь, Александр Шаронов депётр Рябов, кавто Содовикс, эльзян тёрать Марту. Пек-кен-ярден-негзярдут тетевись ток-интеллиятнингак омбо мастер-лангсто. Гаекстычась ульнясь Ольга Ерина философиян докторус, эрзянь культуран и фольклорынь содычась, сон чачь отяшовань ботужали велися, умок эри Финляндиянь Хельсинки ошсо. Ольга Ерина торамань умань ялгазо, и ней сон фаншсый моронь кода чаркицы, сонзы, эрзянь авась. Не сюлмалтану Финляндию марту, ды парусов, Максану соненза кевкстемат. Шумбрачи, Ольга, тонь кориас, детей морось. Но в мон васянеек лодковлень эрва валунтень, меже мене моросунь. Шаркодемсонзе Эльва Смущензе. Ушотану. Вай покай поцо серезе. Керямо поцо рунгозу. Сорока поцо пирязу. Вай фата поцо личазу. Кедензе пешксеть кедь кскеде. Суронзу пешксеть суркскеде. Вай скокить, скокить кемнензе. Монбумиревлин Вашняяк. О дерево дождь, взяры я Будьте, Будь-те теланг снежежди, морень волт на теланг снежежди. Куда му ломань не тяну, вошнеяк. Кедензы пешксять, кетик суронзу пешкске, пешксеть суркскеде. Меж дите корты, мун бу ми ревлин, тя оленьчак мазичи, тя не ути, тя не куда мог чельки ути Куда сон масчи дерева куда мы те Куда сон масчи сурсо дерева куда мы те вентиеме? пек парсте викшнеме Паряк масчи пек парсте куда мы? Теди башка вейке вал рисме те пек парсте неути куда мы те Вай покай поцо срезе. Покай оршаму пельс Викшневиль, колмой ень перць всех те мазы. То со весе сонщ, пока есть у них пешк се викшнив ксте. И реавимерем, чей тиркаш ушодил викшниме, си семи еста са езю швадрестопарсте, и будь он у пек кельчелкев, будь он маштил пек парсте викшниме, со нензы казник сказил сургст, конатнин сон путылезнец урузонзо. как паряк. Сон не пек, кетчелке в ломань. Секс как, сон зэ сур сон зо, улі Секс как, кеден за сон зэ пешк сеть, кеткс кеде. Мекс сёунузёвсць отны, не зецыняцць эз явово. Тесалоткатану я, Валрис Мейслангс, Вай кол му таргут, кол му Поланзо марту ес корта, вастанзу марту ес бася. И сен саевть марту ес корта. Колмо. Таргод колмо чыть. Парякуль не тутал, межень коряц. Бути арсемс одломатне, а гульву мук венша И я лачеке арсисть, сидит седе парститеем седето уверямусть, куда пурнамс, куда раскэнть, куда пурнамс, кудают контеутнень и паряк аршиесть, меджестырьяви ушел домс. И паряк мелест есть правейц. О дерево, чье монкоря лиякс. Мердеж, мердеж заршиешь, общий лиякс. Секскак мелест ещ правейц. И секскак полашки же, а уч мерден и сякскакись, корта маронзу колму чыть. Мезе истямось, одазеень пакся. Таго, веляута намогрунь текстэнтень. Мень кортынек колму, таргод колму чыть, о дерева сейш корта мердзензамарто. И месяця прядовщ. Тукшнось полазу, одазейс, тукшнось вастазу, одазейс. О пакшань ванному. вануму, о модань граняму, о дожей гранень граняму, о столбань стял тому. О дожей пакшеш есть рамаут, о дожей пакшеш есть гранеут. Ваешь пирианзу путизе, ваешь пирианзу сялтизе. Паряк есь ютковає сладя ютаж міль ютковаст мін бути а чатку діма і секскак мир десь арсіч між стеріями ушо дом свій сіріамость пара керіями сидю курок щу полгадомс И пара керіями срґамс одазій пак то те ся щормадож гранямс одазій модант одазій столбат стял Мезете естья, может быть, арсисы не квадринестые историаньку раз. Мезете естья, модажи и пакшеш. Пакшеш, те корми улями рузук с поле, будете ванусы сиди парсте, рузонь. Историань, меня кто со уливеики пек пару тар как у дикое поле. И дикое поле, ща ярья арсям сте Сиди пек, чилис чипели ёно, сон меняк ён ксу до токизе. И будьте ванном с историанчей Историан куряс, кем зисемеце пингесте ушоцть о доу те э, крымской татартнынь дыногайтнинь марто. Одоу те границанчик, что крымской татартны дыногайтнинь, а к кая вильт. Лесе нет ни не от ни лангску, на ть не униспе и са их пекламу отломать И ряусь те границань, одов теем, с те, те у них пек кувака граница, или мерем срузок с обор, оборонительную тела линия, или сооружение, и тосу пекламу ряусь между теемц, и то тосу неряусь пекламу отломанин вить, и паряк туваку алтасть, или ярмакламу тенькися, или модат стоп Микс мне как-то кандови. Чек что? Те линии, аж кона ушо дови, меряемс, че то кель мне квитсак. Будь-те карта стуван ценек сиди парсте. Те линии аж монванья историянь Те корми линии аж молеми важнее, как вей ёндо корми улеми. Леещ до он кона картань куряс меряемс, Он боть ёндо. Нижний Новгород город Йондо, те са кармиули, мимо боче леешь, окакуна валги алоу, и колмоче леешь, куна дононь, эйсте моличать, хопер леешь. И те граница, аж чи самай тосу, куна кандови пек квадрат, ту, мокшар И те са улили, линее, куна моли, там болсто пензав и пенза сто сибирское. Тесы строясти границ, тесы строясти линия Мало сон ком сиецей санзетейст. Но те везе излище одлуманенть. Вай эшпирянзо путызе, вай эшпирянзо савтызе. Мек содер мирденень вешним степшкаде нармутненен. Будьте, сыргатану тексты, которая состоит не тяну. Одереваясь фатясь полонстынь, одереваясь чарькочь вастанстынь. Сон учось, учось, чоут мирдезы, сон учось, учось, эзювеляут сонзы мирдезы. Тедемеля сон лиси велисты, лиси сядоста, и теса сон неи нармой конатнений пшкади, верь галивти дигань полк, Васнеяк и Веригаливти Каргонь полк мельганзу. Секс как сону, сон чаркуть мирдзе засы, сон запекувать. И, и аршещ мизиньера витеемс паряк кустобучи сон заереви ушодом свежними, кусто ушодом свежневие, пти мирдзе заесть опеквасолу, и опеквасол тушь. И секс как сон пшкади нармутненьень, мекс нармутненьень що, что нармут не ливтить верьга, сын пекламу не паряк пекламу содыть, пекламу чаркоди идь, верди весь и теут не сиди парсти не, а ведь сиди парсти чаркоди идь. И ващня, як сун пшкади, э, дигань полкою нармут И кеук сне, косус он за мердезе, и сонен за дигань полкою нармут не нень. с нармут не мерить. Меня суда то ну, менцун заези нетнее. Седе пшкади, каргонь полконтень. И того каргонь полконтень не мерить, меня содатану мези як, мин лиутнине, гламонине, кончак мердеть, мин И кул мочекс текстень коряс, сон пшкади, сеньксень полконтень, паряк, дигань полкушмери, паряк сэнтеде парсте, Содать косумердеть сынь Волгогшнусь, яр саму ищемеме Парек сын шеделаму несть И тесе Минь Ващне як лодкатану Мекс теса кортамусь моли нармунде Мещ пшкадемаш Ващне як максови нармутненей Нармутне мерямс веселия Мудалангсой речат не несты Яовить Мейса яовить Сынь машчить аволянчак мудаланга якаму Синтиди башка машить ливтями, Менельга галиут машить нармутне. Меняк тесе ведь нармунти. Синседиак ламо ён сост, кунатни пек парсти явите если сломать не Ведь нармунти машить модаланга я мерем с модаланксуеряму. Он боче синь пек парсти ливтями менельга. И колмочет умеет синпек парсти маштить. Син маштить ведь ланга укшному, син и бутеряви син ведь покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, пек покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, покмак, Тенсе сын ловить башка нармуть. И теди башка меремс нармуть конат не лев не тервакова ламу содить ламу неить ламу чаркодить. И нармунесть теланек мой мариеви мог шардян мифология сусай башка тарка мекс все стезярдо пазош ули мелезе, и не пазонть ули мелезе содам скуда а, мог шердзянь, ритма, Сон и с астинькине валги пряс, и кун солый. Мезде кортыть мог шарзят не Мезде сон седея стризны. Мезе мелезы стуи, роботы, и мекевланг, мезе пек паро И тень теи пазош, шестый жарду вели автове, или мелем с и сый ломатнейн пек малас. Эйсензы пилесы кунцолосы кода не ерить. А, Ней, теде башка вейкешту тел, межень кориас, мунбу яолин. Миня кулит колму полк. Дигань полк, каргонь полк. И моронь кориас полк. Паряк елотеке моин маряви тесе креншень лямс кренчень полк. Мекс яолин мунсэнст, шекшто кренчны Мирем скандувить Лиа Аршемантин. Сын ярсет овши Лиа яр саму пельде. Креньшны ярсет Миремс пек э, пачань дерпек Пачани сивельде. И сеста ярдо О дерево, щвешное смирденце, сон важнее, как вешное сей сест. Иричать не нют сто. И сех пшкади. Дигань полконь нармут не нень. Он бочех пшкади Каргонь полкой нармут и теде де мельга анчак, сон пшкади лия нармут ненень, не седе парсте кормицу дамо, или мерем с кунат не алкукс, мезе будети несть все дела мулять не И секс с как нармут неяк, тон деревантень мерит, сыненст, сынь волгок шность, сынь ярсать Алкокс как зердо, одерево, шкади, шеньксень, полконь, сень или, если мушкаду, шкань коряс, или изванстоут, шенькс декленд, штапа вообще шесть, тоткова, лек, миримс, шкади, кренчнень, ниизи, шкань ниизи, нармунень низи, низи, или низи, низи, низи, низи, мердеть Минь волго нинек семе меди ярсаму. прязу башка, кедензе башка, пигензу як башка. И минь ярсеньек сунзе в вельди, и минь ярс семе вернеде. сунзе Не минь содатану. Мирдезе, а веля в того деревасти куда? Мирдезе, чавоюсь. те куда день пак сейчас те сауль куда день не как смотримся? Ча... сунзе мирдезе чавоюсь одажейн пак сейчас. Мекс морось ванстаусь тешкас. Mm -hmm. Пек пару кеукстимащ, мекс морось ванстаусь тешкас. Мун арщан истя. Ва сне як моро кортави пек пару теуде одлуманин и ря моду. Мерямс одлумать кунатне ансяк венчасть урваксть. Те одви. Нет, не ломать не конотне теть, одыряму. Не ломать не конотне штыть. И как жд. Не ломать не конотне сиди тоу. Вансись иряму коенть. не сиди тоу. Максись иряму коенть. И как что с туртов. Сиди тоу. Нучка с туртов. И тенься паряк. Эрямось ванстови седетов. Эрямось моли седетов, а волянчак течен, чыса сон эри, Сон эри сыча шкасу. Теди башка. Тесе сиделаму кортатану о деревань куда му сон ломанись. Но пекаламу меже корты мирдень кориас. Секс как теса уликев к тема? Мексин ним и сладеешь и улнеш, мой те покштултал, монь коряс покшту тал, межеин и он быти Яла теки монь коряс, те улнеш Арсема куда сидит у меже сте ушодом свей сенерямонти. И паряг сынст Арсемаст я вольст. Мирдеш Арсеш седи крокеряви. Муемс. И от мода, и, или паряк щупал но щупал чы як, или от мода ащ, косы як, сон Сон зэрявить, косто бути, или саемс, или нельгемс. Или, як смирямс, бой касту щупал гадумащ, а юты ища бой касту. Секскак мир здесь сыргас от мода мельга веюнду. Паряк алтас пекламу ярмак, карт алтас пекламу мода. Но я лачеки педи пес апакарси месяц те вети, те тюрема. А тюремасу эльва те цевтершить. То, су улит, куда изничат, истя улит, изнят. Лиак смерем педе пес и о и мирдеж, и зижярши межас те ве, те ве, швети. Паряк о каршо, секс как, колму торгот колму чыть, сон из корта мирден замарто. А суда не из така теди кортамс. Но я лачек и сень межами не тяну, мирдеж и звэлял ту И мунзо те пек бойка шупал гаду манькисы. А о дерева зо лияць с камунзо, лияць ей как штому, лияць кудоутому, кудораски в теме, лиять, нуть тому лияк с мерямць, и сенцают о деревость зь, мезезяк не аразь, сон с и сонзы мезяка учи с шкасток. Сонзе араш ввесе йомащ, куда мирдезе йомащ, ода дзень паксес, ища ввесе, сонзе учу манзо, эреа мунть еисте, тоже ввесе йомащ. Неи остатка и сях домка кевкстемащ, сиди икелен, кудо раськинь семьясь, ды неин кудо раськись, сынь, Мейся, як я вувед, куда то нарсят. Ну, стака ків стимаш, куда я вам сиди келень, кудурашкин нень, кудурашкин. Му нарсян, сын, а оль пек я вуйть, он бычемар то. Кудураш кість, ещен за тивен за, неень шкане или сяди келе. Васеньче между тиве сынст, тием с кудурашки, одломать неень. Парекшат, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что максомстенсткой, Максомстенст, максомстенсткель, нучкат мы Но всех те знаем, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что Венши тюрьва кстыть, семья жира с кунцолом с веке умбочень, чарь кодем с веке умбочень, масштам с... Э, паряк... Мейса бути лезда му веке умбочень турту. Бути те те вент масштыть и теле як, лисиль пек пару кудураски. Касиль пек пару и кякшт. Не инш каньек теке, тивеш. Бути не инь одломатний масштыть веке умбочень кунцолому, Веке он бочее машты меленьявому, он бочее меленьявому. Те як пекпаро? Шестой жарду веке он бочее яви мель, ялганзу турто, Моин коряц, те пек лезды, пурнамс пекпаро, кудураске, кастомс, икякшт, вадряд. Те вашин мой куряс куда и келите ульней, щ куда неи паряк сидет у гак. Ирям Паряк полавтовить, ламушка до. Ирям койтне. Паряк перпельксящ пель полавтовий. Уршаму пертне полавтовить. Койтня ламу до полавтовить. Ирям у таркать не полавтовить, а лома неслия И васин осенние павчиза улем свал лома некс. дитя те и паряка ей как что что ей как что не мог. Вану есть а ялгато, домка с за те оронти, када ламу путь покштянок. Неть кортамутни мельга, винь все разломать черкоть она. Антья к зиарду ваксона сест антиок сестры минь те ивтяна алкук ломанец а воль стяку мерз премий перзянь авось марийский маль тёрасть касты ломань авось расти у лидишь